Тан, -тан, тан просто 10 уровень, прикиньте. Ай, записывай точно. Подождите, как уйдет, подождите. Всем привет, меня риск риска 10 уровень, я думаю, видели Нет, если нет, то сейчас покажу. Подождите. 10 уровень, просто зашел в игру, 10 дали. Я не знаю, как работает. Вот, даже скоро 11 уровень. Лайк, подписка, чтобы не пускать на герой Как набрать? Уровень 10, 11 12 и так дальше. У сколько у нас новичков? На 78. Это, наверное, главное, да? Так, 140 наша цель, как вы знаете. Давайте сыграем. Средний там. Жалко, что нельзя убрать новички, там всякое такое. Ну ладно, в принципе. И Всем привет, меня зовут Макс Риск. Всем привет. Сейчас напишу в чате, подпишись на канал, чтобы как-то был клёво. Канал Макс риска, Подпишись. Вот, можете проверить, что я всё управляю. Так, кнопочка отправить. Слушайте. Всё. Я ему отправил, я не... Никто, никто. Я, я просто гости, ну почему-то. Нужно угод эликсир, В общем-то, кстати, я смотрел ролики про Ам Ас. Я тоже понял, как я очень сильно похож на него. Теперь я стал сильнее. <гадря> благодаря данным роликам. Да, улица открыта. Прикиньте. Ну, логично. Так, ну тогда давайте-ка. Теперь я понимаю, как нужно говорить, кто куда идет, там. Всякое такое со мной ходил и тп-тп. Так, я кого-то я кого видел, кто-то включу свет, включу. общем, что, друзья, буду говорить все, что есть. Наверное, не будут меня слушать. <сёк> Но в этой игре такое вот. Ну ладно, что скажу. Стоп, киньте, было бы прикольно. Нужно что-то говорить. Окей, я буду говорить. Будет прокачивать интеллект, как говорили. Головом. Проходи какой-то головной какой-то игре и становись умнее. Вот в этой игре мы станем. Яра. Угу. Яра и Милу. Я подозреваю Милу. Вот так я и скажу. Нет, я подозреваю Фазе. И этого Мило Тианадина. Никса, э, Донну и Никса убили. Это Яра, У вас да. за Уль Луи? Так, классно мы за Уль Луи. Попробуем за Уль Луи, как так зоны, говорят. Я. я, кстати, еще его не видел. Испектор, вот, смотрите. Как думаете, это, да. это Луи и Оля? Смотрим. Правильно убийца, отлично, я теперь не думаю, что это Луи, потому что он подсказал, но я думаю, что это тоже он. Поправлю картиночку, квест выполняем. Так, Луи, смотри, я смотрю это, понял. Так, все тут четвером, так что убийца нас тут не убьет по-любому. В смысле, все я выполнил, то есть мне, то есть люди выполняют квесты, я могу... Про а, это бомба, это была бомба, рофл. Здание гости все изи, выполнил. Так, теперь можно на камерах сидеть, все. Почему бы нет? Наблюдать, так скажем. Когда наблюдаете на камерах, кто у вас включается фонарик тут. И все знают, что вы наблюдаете, кто наблюдает там. Это не мило. Не мило, не пенси. Это не мило и, пенси, и не а мирные. Я тоже мирный. Фил <связан> <связан> говорит, что. Фил Бетси? Предатель. Яра, Гость? Бетси гости. Я гости Бетси. На все задания выполнил свои. Чему я, я? Не говорю? знаю, или яра. Это не или бедси. Милые песи гости. О, да, да, а кто инспектор? скипа не знаю меня проверьте я... меня проверьте я не предать. меня Ой, за, за яру голосуют вроде не бы не, может, не, не он по любому не уже не он не вот неправильно вроде бы это кизна блин неправильно убийцы наблюдать за камерой так яра фазе если Бэйти пошел бы за фази я думаю что это Бэйти. пока никто так фази ушел Бэйти тут Бейти наблюдают. Это не Бейти. Мило. Это может быть Мило. Это фази. В смысле, как он штурат? Ты чё? Фаззи активный. Офигеть. Он дал на, на, на, на третью камеру. Луи. Скипи. Мило, Мило за ним. Если убьют Бейти, Скипи, то это Мило. Если убьют Скипи, то это Мило. Если убьют Скиппи, то это Мило. Мило побежал. Файзи туда. Скиппи за ним. Что происходит? Физи Мило мирные. Луи подозревает или И подозревает Бетти. Вы, блин, ходите, что я в шоке. Но есть квест какой-то хоть? А, бомбы деактивировать. Они пошли туда, я понял. Скиппи проверяет всем. Если Скиппи сейчас уйдет по-быстрому, то, по это он. Просто вошел сюда камеру. Вот. Так, что то кто прошел? Не заметил. Вот, блин. Блин, блин, блин. Так, это не мило, Это Фазия. Нет. Почему на камерах никто не убивает? А, жалко. Очень жаль. Так, мило, Если... <coughs> Подожди, это какая камера? Если топ идет, да? То он убит. Где на идет, а, в смысле? Кого убили? Кого кто? убили? Кто-то из выпрыгнул, убьет. Подожди, неужели это Бетти? Бетти, это ты? На за Бейси, как-то его не видел. Ну, ничего, ну, конечно, не видел. Ну, Бейси, вот давно его не видел. Смотрим. За вот что в Азии? Неправильно, блин! Что ж такое? Ну, что, блин, не слышите меня? Это Бэдзи, блин. Ладно, это обычные гости, не подписчики. А я с, не буду, с ними не буду играть, как а с подписчиками. Кто смотрит мои ролики в конце или в середине ролика, я покажу вам код. Наверное, на ПК сыграем надо Когда выйдет ролик, то успеет, тот можно. Пока что у нас слишком много подписчиков, так что я в них верю больше вам. Гости, все. Это был Бэдзи, меня не слушали, вот и все, проиграли. Блин. Ладно, буду убийцей, тогда я не буду слушать никого, наверное. Боится, я, наверное, пошел за мной. Не? Дайте срочно звонок. Что? Что? Это... Чипи, чипи, чипи, чипи, чипи, чипи. Нет, это Фил, точно. Смотрите, за, нефил, тогда... а -за... Фил, ага, не Фил, тогда... Фила, голосуйте там за Блин, ну за что начала за фила лучше не ну ладно чипи да это чипи точно бед а Вау, вау, там столько голосов, переведение играют сейчас. Так, это скипим, ну ладно, Бейси просто голос. ну ладно, в принципе. Еще один кост и все, в принципе, победа. Но если не хочу играть, был бы убийца, был бы бейси. В следующей игре. Мы еще сыграем одну игру, если, я... если Бейси будет, то я уб... можно его убить, почему бы нет. Скиппи за ним, Бетти понял, наконец-таки. Бетти, Скиппи убивает Мило он вроде все лагает, дело закрыто. Подпишись на канал Макс Риск. Быстро. выиграли. Это был Скиппи, Уолин. Все, отключим микрофончик. Так, смог. Всем привет, за Макс Риск. Так, давайте туда Бэти выкидываем, да? Или Фила тоже? Мило, мило, мило. Фила, блин. Так, давай сначала проперемся. Вот буду биться, принц могу. Бам, бам, бам. Напишу быстро. Пишу. Вот вот так вот давайте я буду биться, и быть я тебя поймаю. Окей. Okay? офигенно будет. Вот. Mm. А что mm. Mm. Ого, блин. Не, успел. Вот, вот как-то так вот. Mm -hmm. Первое стание выполнено. А, mm дальше. -hmm. Спички, спички, спички, mm -hmm. Там, медленно. Во, уже попал. Получше. По камерам так себе, да? Блин, на улице можно... Блин. Ладно, а тебя на улице больше квестовать тем лучше, тем мы можем выиграть. Тем более нам нужно просто очки. Скипь Скипью и бейтиси. Властом за них, если никого не подозреваем Блин, бомбу тут активировал. Сейчас найдут квест. А, отключили свет. Я понял, ну ладно, в принципе, дай кучу ползакони. И починить. Они рядом, я на улице. А я тут квест не вичайся. Блин, вот эту вот. Я не могу найти уже, как пару секунд. Тяжело, блин. Где ты? Печаток. А вон нашел. Он будет, прикиньте. его бы нашли. Не знаю. Так, вот еще квест. Чем больше квест, тем лучше. В принципе. В принципе, да. Срочный звонок, в смысле? Так никого ж убили, не убили? А Байти. Так никого не убили. О Байти убил, вау. Байти Бейцы... включили интернет. 9 Девять из двадцати одного задания, скоро мы все уполним еще полмена почти да? То есть убийца. Проиграет, я так думаю. Может скип? Причем тут джейд. Найти музыку на кому-то -кому -кому не сложно. В принципе, такая себе проблема. Не нашел, блин, отличий не нашел. Вот. Отлично нашел. Так, ну что уже, блин, отсутствие там есть. Все подозревают, я никого еще не видел. Ой, Блин, включили свет. На, да, посмотрим, что там, кто-то убил, все такое, ну и какого-то фекашер. Угу. Да, она тут ходит, да, антрас, Блин, хочу быть убиться, и повырвать. Нужно просто быть пешкой, чем на камерах стоять. Все знают, что на камерах нельзя, да? Блин, окей, я все квесты буду вези. мне нет квестов. На Надо, посмотрите. Вс, в принципе. Я вообще тут искать всех. Гонки устраивать. И то сюда пойти, то туда. Как думаете? Вот если я был бы убийцей, что я бы и сделал бы yeah. я? Так, конечно, все поставленные, но ладно, в принципе, давай бомбу. бомбу. Вот обозреть, или это Мило сделал, или да, ну. Так, да, она подозреваема. Так, нужно, она тут убьют, это точно, не точно, точно, это не, точно, это, не точно, это Мило. Блин, Мило профессионал, честно. <смех> блин, вы такие вы мастери. Настирал, блин, 20 секунд. Я думаю, это скипит. Нет, всё уже. Нет. Срочно звонок. В смысле? 15.21. Я тоже задание все выполнил. Алло, что-то происходит. Донали, Джейд? 100 секунд раздражение волос, прикиньте. Никто не убивает, кого подозревать? Может вообще задание все всех выполнить и закончить катку? Я выключаем, гость, обычный гость. О так, это не еще раз кип еще почти еще осталось буквально 6 заданий сейчас нами наверно тут мне еще одно задание я еще выполню буду 16 21 И так возможно джеда в смысле дона ульяро никто значит окей так, нет, здание дали. Прикиньте, мне здание не дали. Ну ладно. Наблюдать. это FK, возможно, будет... А, это будет чип, я так и знал. Это будет, шип, да. Отключили свет. Я, раз чип испугался, что я скажу. Белом на свет, наблюдать. Блин, ну, нужно как-то заметить кого-то. Что-то что что реально чипим. <звы> <звы> что <-то> реально оли. <звы> тых, тых, тых. Все тут прям тусуются. Отличный снова цвет. А знаете, а убийцы активные это не фаза. <свят> Активная не стоит. просто стоит, если честно. Кто-то включил. Подозреваем, подозреваемый. Вот если бы я убил убить, как я бы спалился? Тион Адино, в смысле? Тихо-тихо. <свят> <свят> убили, подождите. Он был на центре. Яра? Фазиобилиамбу на центре так себе, да? Вроде бы <плес> было Оля на центре, но это не точно. <плес> <плес> видите, видите отключил звук, но не работает функция. Чего за Яро пока что, потом я думаю, ну, что ладно, это Олли. Короче, второму mm. убийцу удачи пожелаю. Ты, ты Яро, голосуйте за неё. Идона, идона ещё. Идона, идона и Идона, идона, то Олли. И... И... О, уже Олли подозревает. Блин, так это я подозреваю, Олли. Это не вы, это я. Почему вы не верите в комменты? Иди сюда. Кто-кто сказал Доне? Я хочу его подозревать. Блин, был бы убить всех? Срочно звонок. Сказал за Фидла. Сколько, сколько у нас поубивали, слушайте? Бам, Прошу, уже почти. Ну это, это не точно. Я буду ходить за Блин, надо по-любому А могут убить за колокольчик? Мне очень интересно. Можешь посмотрим. Мне было бы очень интересно. Когда я буду убить, тогда хотел бы узнать. Прям бам, на угадость. Никто не был изнан, Может что ничья подозреваемых осталось всего шесть. Как думаете, кто из них убийца? Убийца должен через люк идти, да? Ну, значит, я буду по люкам искать его. А тогда я узнаю, кто он. Потому что убийца телепортируется через люк, и там он убивает. Специально, чтобы а быть скрытным. Блин, если квесты выполнены. Тут она ранинца и школьников не выполнять квесты. Блин, ну что происходит тут, а? Говорите, что это чипи? А, отключили свет. Вот, блинчик, ладно. Вот сейчас убью, он будут, но не меня, наверное. Или, блин, они меня подозревают. За что, блин? Ролики кто смотрит, а? Не кто, что там нужно колокольчиком нажать. Блин, это будет чипи но видно, что чипи за мной идет, блин, ну Рилли, это чипи, блин, прием, это чипи, это чипи, Он за идет, я его не могу показать, сори, это Луи, это чипи, чипи был, ну Чип не, не может не догнать, прикиньте, потому что дальность такая себе, чипи спалился, отлично, а, попался чип. Срочный звонок. Это Чипи. Прием. Это Чипи. что то подозрительно. Он что-то подозрительный. говорить никого нету блин. Блин. блин ну как это так неправильно убийство почему он за мной швал блин у камеры кто-то стоит Ладно. Я тебе не знаю, как в эту игру играть. Честно. Кто находит, тот убийца. Нет, теперь. А, а кто тогда? То по люкам ходит? Так как их подозревать? Я даже... нет, ну был один случай. И искал, но ну не получалось. Блин, тут кто то кто-то был на камерах, теперь ушел. Да. Прикинь, это Дона. Вау, они были на улице. Может тут рилидона да, блин уж хоть кого-то увидеть? Опасно блин, скорее всего кто там будет на улице? Оли, привет! Ой, ч так лагает? Подожди, я доходил голосование. А, подожди. -а -а, так, ладно, ладно, отступаем. Кто-то вс отменил. Ч происходит? А мы выиграли точно? Вот, квест выполнен. А Это был Слуи и Яра, да прикиньте. Вам, <laughs> офигишь, а прибавит, так, всем за просмотр, с вами был Макс Риск, всем удачи и пока.